Так, нужно потратить 250 кредитов, это получается, сейчас я 55 потратил, значит до, так, еще 200, потратить до 8575. ничего не падает все теперь точно 250 потратил ничего не упало Итак, э крутим скаут на следующем танке блин забыл количество кредитов посмотреть. Так. Сейчас 10 коробок я прокрутил. Это значит уже сотка кредов. Ага. Значит, еще 3 прокрута по 5. Раз. два, Рис, ничего не упало. Итак, третий аккаунт. Опять крутим скаут. Пока временка одна. Еще временка. И последние пять. Не упало ничего. Итак, крутим на следующем аккаунте. Опять 25 коробок. Опять 25. Риф мои панчи. Вот 15. 20. 25. Я вот только хотел сказать, но что-то решил не говорить, что этот аккаунт немного везучий, потому что тут э, упал и Максим 9, и Абакан шторма Вот. Ну и КТАР тут выключен 200% сразу. Вот. И сейчас, получается, дропнулся еще Скаут. Так, сейчас на этом аккаунте мы будем крутить КТАР. Это... Возможно везучий аккаунт, пока не ясно, но если упадет КТАР, то это точно везучий аккаунт. Так, упало много временки, это 10 коробок было сейчас прокручено. 15 коробок упала вся временка. и последние прокруты не упало очередной аккаунт. Этот э, позиционируется у меня как очень везучий. Не факт, конечно, что 250 кредитов что-то упадет. Давайте попробуем. Тем более, тут модная коробка. Новая. С них падает хуже. Вот такой вот пистолетик попробуем покрутить, потому что здесь нет пистолета. Никакого. Если упадет, будет прям замечательно. уже очень много дона, упало вообще с маленького количества прокрутов. Вот пистолетик что-то падать у нас не хочется. И давайте последние пять прокрутов. Не упал. Вот этот аккаунт, наверное, самый везучий среди этих. Тут уже открыто порядка 50 коробок. И тут есть SV-98 уже как минимум. Но и СВ-шка пока не упала. Здесь вообще много чего есть. А потрачено кредитов э, на самом деле очень мало. Тут есть вон 200 даже процентов Свешки. Максим 9. Ктар 21 айсберг. Абакан. И все это с маленькой суммой кредитов. Но скаут пока не дается. но такое бывает, это нормально. Так, ну сейчас можно будет проверить, насколько изучает этот аккаунт. тут много, в принципе, всего уже выкручено. Тупого доната. Посмотрим, подастся ли на этом аккаунте этот пистолет. На прошлом, именно везучем аккаунте он не подался. Но я думаю, тут шансы просто не очень большие, на самом деле, на него. Пистолет так-то годный, коробка новая. Еще пару прокрутов тут есть, не упал, ну не такой уж из за чайкан, в принципе был, всем привет и спасибо за фраг Барова сейчас я буду крутить на ТНК по третьему этапу возвращения кредитов, точнее буду докручивать всякие скауты и так далее. Так, надо крутить по 25 коробок. Это было 10, это 15. Это 20, и сейчас последнее. Так, не упал на этом. Так, следующий твинг. На этих твинках скручено по 25 коробок со скаутом. То есть, в принципе, если... С 50 ничего не упадет, то будет неудивительно. Так, тут вот дубинка упала. Насколько я прокрутил. По-моему, 20 коробок. Наверное, 20. Все, кидаю, смотрю запись. Опять. Так, еще 5 коробок надо скрутить. И упал скаут. Отлично. Следующий аккаунт. Закрутим также 25 коробок, тут уже 25, как и на других, открыто. Так это времянка упала, это получается 10 коробок было. 15, 20 и 25 не упало. Очередной твинг, на нем скаут уже есть, так что мы покрутим вот этот H-KP-30 метель. У нас будет ага, сколько? 50 коробок с ним открыто. Да, 50 коробок получается. Будем считать. Этот аккаунт а, позиционируется как везучий, потому что здесь очень сочно все нападало. Если, конечно, упадет с 50 коробок, это будет еще большее везение. Ну, может и не упасть спокойно. Так, 25 коровок. 30. 35. 40. И последние 5. Не упала пока что. Ну коробки дешевые. Может шанс тут тоже не сильно большой на самом деле. но аккаунт. Вот этот вот аккаунт невезучий. Тут ничего у нас не упало, кроме СВшки. И что-то там еще. 10 коробок. Пятнадцать. Но вряд ли упадет. 25. Средний дон. Ну, вообще дон в среднем падает где-то... Так, это, по-моему, 20. Падает где-то со 120-140 коробок. Примерно вот так. Если повезет, то до 50. То есть до 50 коробок это уже сильное везение. Так. Да, и свежка. Максим 9. И вроде все тут. Ска вот тут не упал нифига. Такой бомжатский ак. Пока что. Ничего-чуть ничего упадет, я думаю, за акцию. Должно обязательно упасть. Так, вот это так позиционируется как очень везучий. Тут открыто 50 коробок. С вот этими машинки по 30 метель. Ну и выбито уже много всякого доната. Так, вот это было еще 15 коробок дополнительно, так сейчас проверим, что-то нас установлено. Установлено говно. Так, а что если самое топовое поставить? Так, так, так. Тут тоже керамбит, он на 300%. Скорель на 300%, КТАР. МК спешл. И эта СВ-шка, кроме скаута, еще есть. Так, керамбит, керамбит, оп, оп. Так, магазин. Так, еще 35 коробок надо прокрутить. Так, вот это 25, я сейчас прокрутил. 30. 35. 40. сорок что-то этот пистолет еще не на одном аккаунте не упал тут по-любому шансы какие-то пониженные 45 было и вот 50. то есть уже в сумме сто коробок и вот эта метель не падает ну, коробка по 6 кредитов как бы дон довольно новый и, и наверное просто шансы пониженные потому что все остальное на этом аккаунте прям сыпалось только так Очередной везучий аккаунт. Сейчас мы попробуем тут докрутить скаут, тут уже есть S98. 10 коробочек. 15. Ну тут мало очень скручено, потому что СВшка был быстро упала. И вот скаут. До 20 коробок получается. Так, покрутим еще пистолетик. Так, это мне нужно, значит, 10 коробок с ним открыть. Так, не упала, ага, а нормально. И последний аккаунт в этом видео. Он, в принципе, ничем особым. Этот аккаунт не отличается. Не особо везучий, но Такой средненький. Открыто уже 50 коробок а, С вот этим вот П30 метель Получается 65 коробок Только что открыл 70 Ну что-то он вообще ни на одном аккаунте не падает А это уже показатель О, упал, ничего себе 75 коробок этого потрачено Да, 75 же вроде так, посмотрим, что это за пистолет вообще. Только прицел ставится, но один и два двократный. Ну, короче, Сиг Саур это. Да, да, смотрите, лол. Он, тут даже анимация такая же, он, как у сексаура. И прицел почти такой же. Они просто модельку изменили и прикрутили урона к нему. Да, да, да, да, звук такой же, чисто. Ха-ха, прикол. Такой же звук, такая же отдача. Все одинаково, просто апнутый Ну что ж, прикольно. Выбили что-то. Что не удалось выбить на других аккаунтах. Но, в принципе, довольно везучий аккаунт получается. Потому что-то и ОНМ-ка упала. И СВ-шка, и ИКТАР. Давайте тогда попробуем сейчас скаут докрутить. Получается, надо сколько коробок. из там было 75. Значит, надо 25. Короче, 15 коробок надо открыть. Еще одна электродубинка. Лоу. Так, и последние 5. Так, не упал скаут. Ничего, докрутим его в следующий раз.